Добрый день, уважаемые коллеги. Я, плавник Родион Борисович, на ближайшем занятии расскажу вам о том, как вести бюджетный учет единого налогового платежа, как вести учет вообще налогов в связи с введением единого налогового платежа в 2023 году. Смотрите на видео консультанта.